Приветствую, друзья, всех. Вы находитесь на, по на покерном канале, прошу прощения. И сегодня мы поговорим о информации, что нас делает сильнее в покере, почему мы будем зарабатывать деньги, почему мы будем играть лучше, чем другие. И у меня вопрос, что же делает действительно наш сильнее, как вы думаете? Ну, конечно, друзья, это книги, о которых я давно хотел поговорить и создать видеоролик. Э и поделиться теми книгами, которые я прочитал, их вообще книг по покеру достаточно много, на разные темы, по разным дисциплинам. И каждый игрок, который хочет освоить покер или заниматься профессионально, или получать дополнительный заработок, так, в принципе, получаю я. Я рекомендую, конечно, читать. Друзья, сейчас я сходил в комнату, в свою библиотеку, где у меня находятся разные книги. И вот сейчас я принес книги о покере Нас же интересует покер и как можно улучшить качество нашей игры И первую книгу я так вот их взял немножко так В таком порядке они будут идти, я думаю, что не важно Главное, чтобы вы понимали, о чем идет речь и нужно ли это вам А я буду делиться с вами теми, скажем, секретами, которыми я пользуюсь И первая книга это вот Такую она, вот переплете такой обложки. Она называется "Теория покера". Теория покера. Это, наверное, скажем так, основная книга. Первая, наверное, так я ее назову для начинающих игроков. Здесь вот именно покер для начинающих глава первая идет разновидности покера, логика покера. Глава 2 математическое ожидание, выигрыш за час, но здесь я не буду полностью читать главы, оглавления. Кому будет интересно, вы найдете, я думаю, эту книгу и прочтете ее. Вторая книга у нас будет называться «Холдем по Харрингтону». В принципе, интересная тоже книга. Так ее вот название а, Книга эта выпускается в трех томах В принципе, я все три тома почитал а, Но здесь тоже игра, часть первая Вот игра безлимитный холдем Введение Доступность информации, страница 3 Контроль выгоды от пота а, Консервативный метод Тут агрессивный подход, сверхагрессивный подход Онлайн-турниры Задачи здесь, вот страница 42, автор ставит перед вами задачи, в принципе, которые вам желательно решать. Но опять же, не буду я здесь искать эти задачи, все это вы найдете сами, если захотите. А это была книга, том 1, Халдем по Харрингтону. Идем дальше. Следующая книга, это Халдем по Харрингтону. Том 2 не знаете. Покеры только начинаете, то если у вас это когда идти в банк Зеленая зона 20 и более большие больших блайндов у вас. Желтая зона 10 от 10 до 20, оранжевая от 6 до 10. Это такие такие критические, скажем, моменты. Красная зона от 1 до 5 больших бландов, когда в принципе вы уже почти на вылет из турнира и мертвая зона один и меньше большого блайнда. Это когда, в принципе, вы уже сами понимаете, где находитесь. Но в принципе вот книга Холдемпа по Том 2 будет описывать э, каждую из зон и как в ней играть, и не только про это. Давайте немножко, я немножко сейчас оглавление пройдусь. Консервативный стиль и блеф. Тактика выдавливания, пробные ставки, защита от продолжительной ставки, блеф при хлопе. Сверхагрессивный стиль и блеф. Так, оценка позиции, изоляция. Также задачи здесь ставятся перед вами. Затягивание игры до флопа, тоже такие вот интересные моменты, затягивание игры после флопа и так далее. И эта книга, опять же, том 2, Халдем по Харингтону, завершающая фаза. А, следующая книга у нас пойдет, это будет том 3, я так думаю, Харингтон о Халдеме, экспертная стратегия для игры в безлимитных турнирах. Том 3, рабочая тетрадь. «Рабочая тетрадь». Вот так название этой книги. Так, что что в ней будет? Но ну, опять же, все про покер. А, здесь вот я не вижу у себя в начале оглавления. Может, быть, вот и оно в конце. Да, действительно, содержание в конце. и а, или этого играть до флопа. Боязнь флопа. Здесь разные, вот, Фил Ави маневры с пустой рукой, Фил Хельмур, расчет правильного размера ставки, ну и Флэг против Джордана, ставки или чек на Ривере, Айви против Хельпни, Ави против Хельпни, ставка Али, Аолин или шансы Пота, когда вы идете в Абанг, вы рассчитываете свои шансы, Атака на под за финальным столом. Ну, тоже такое небольшое содержание этой книги. В принципе, все книги интересны. Надо только читать. И вы будете становиться уверенным. Играть уверенно, понимать, что так делали профессионалы. И, как сказать, делать те же самые, принимать решения, делать ставки и выигрывать турниры. Идем дальше, друзья. Следующая книга. Дэвид Схланский. Турнирный покер для продвинутых игроков. игроков. Лучший теоретик покер Америки рассказывает, как хорошему игроку в покер стать великим турниром игроком. Ну вот здесь у меня такое вот маленькое такое название, тоненькое. В принципе, я его огласил. Содержание книги. Но здесь в принципе мог, могут быть одинаковые, одинаковые главы, но каждый автор пишет их по-разному. Тоже делится опытом и вполне это как сказать, допустимо и полезно. Как не дать банку вырасти? Первый уровень, расчет по часовой ставке, последний стол до двух игроков. Когда вам важен только выигрыш, система, серия вопросов, соображения по поводу игры на вылет, а Дэвид Дескланский для чего играет турнирный покер, ну и так вот, так далее и тому подобное. Это книга Дэвида Скланский турнирный покер для продвинутых игроков. Читаем, друзья, ознакомливаемся, играем. Следующая книга Концепция успеха в онлайн МТТ. Написал ее наш русский Андрей Стрельцов. Вот так она выглядит, в принципе, это такая вот крайняя книга, которую я прочитал, можно сказать, такая свеженькая. Тоже часть первая, но я еще часть вторую не скачал. Современные приемы, методы для успешной игры в покерных турнирах. Это вам тоже пригодится. Том первое об авторе. Банкролл менеджмент. В принципе, нужно знать всем, сколько иметь банкролл на счету и по каким ставкам вы можете себе позволить играть, что в принципе на дистанции даст вам плюс с учетом того, что вы умеете играть. Просто колы 3-бет, стили блайндов, рестилы, математика, 4 b пуша на рестил. Оцениваем спектр оппонента, игра 1 на один, дисперсия. И вот так вот. Опять же, напомню, это книга «Концепция успеха в тт Андрей Стрельцов. Книги я не рекламирую, я просто делюсь опытом и делюсь тем, что я имею. Следующая книга у нас пойдет. Это будет у нас такая книга «Покер. Игры разума». В принципе, очень интересная книга. Вот так она выглядит. Вот такая вот голова. По-английски я не совсем понимаю, что написано, в ней иностранные слова, там тильт. Фокус, риск, мотивация, я так понимаю, ну и все такое прочее. Такая книга, знаете, можно сказать, по психологии больше всего. Как именно вот действовать за столом, как реагировать за столом. То есть игры разума. Продвинутые методы улучшения контроля над тильтом. В принципе, очень важно, конечно, соблюдать спокойствие, когда вы тильтуете. Обретение уверенности и мотивации, адекватные реакции на дисперсию и многое другое. Магистр наук Джерред Тендлер и Барри Картер. Охать. Так, отзывы о книге. Он оказал мне огромную помощь. Сейчас я играю, по сути, вообще не впадая в кильт, постоянно показывая свою А-игру. Джердж помог мне в развитии наиболее успешной стратегии подхода как к покеру, так и к бизнесу. Если у вас есть вопросы психологического характера относительно нашей. Вашей игры в покер советую обращаться к Джераду, поэтому читайте книгу тоже "Игры и разума". опять же вот так она выглядит, в принципе понравилась мне книга, я еще э, любитель такой психологии, в принципе интересная такая вот наука тоже, пожалуйста. и следующая книга тоже она будет касаться немножко психологии, я так думаю, это "Язык жестов покер", автор Майк Кару, я думаю в принципе Игрокам известен этот автор. автор э, он такой специалист в области, как наблюдения за игроками, жестами. И сейчас мы про него почитаем, если тут будет что-то написано. Хотя бы вначале здесь вот идет такой вот иностранные такие картиночки. Ну, дальше будет все по-русски. Так, давайте немножечко. На протяжении многих лет Майк Кара, известный как сумасшедший гений покер, являлся первопроходцем, пролившим свет на некоторых наиболее важных, на некоторые наиболее важные принципы азартных игр, публиковавшие когда-либо. Он является консультантом для покерных игроков мирового уровня и множества игорных заведений. Его советы относительно игр в казино и азартных игр в целом высоко оценены во всем мире. Так, ну а не буду я все читать, найдете все это в книге. А, Но ну, здесь еще интересно, здесь жесты, эта книга, в принципе, больше подойдет для тех игроков, кто играет вживую. Э, наблюдение, здесь такие вот картинки, когда и что сделал игрок, там подмагнул, там почесал затылок, полез под стул там или еще куда-то, перевернул карты, выкинул карты, фишки сложил, фишки... Перекину. здесь все будет описываться почему он так делает и что обозначает и его карты так сказать карманная рука ну, здесь разные фотографии а, рекомендую тоже вот ее почитать для тех игроков которые играют опять же вживую. Я, в живую я принципе вживую еще ни разу не играл играю только онлайн покер но для информации я как сказать уже буду знать как обращать внимание на живых игроков, когда вот бывает по телевизору показывают. Поэтому, друзья, у меня по книжной информации для вас все. Читайте книги, э, как сказать, растите, будьте уверены в себе, зарабатывайте деньги, профессионально или как э, игрок-любитель. Э, всего вам наилучшего, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому понравилось, а мы увидимся дальше, я думаю, за апостольным